Люди, верить в шар, то есть вы живете на шаре, то есть то, то, то, то, знает где, то Прекрасно, вот вы знаете, да, улицу свою, делайте круг, да, а потом вы круга шар. Да, и вот так вот этот шар, там, 3D-модель, да, и вот так, берите, ходите по улице, по вот этой улице и встретите на какой вы вот точке шара. Охренеть, представьте, что вот эта улица ваша, это шар. Да, теперь представьте, вот вы ходите, да, по городам, да? Вы представляете, что вы ходите по огромному шару? Это же пиздец, какие у нас чтобы верить в это дерьмо. Чуваки, выходите, вы пос посмотрите по сторонам. Вы что, на шаре живете, что ли? Вы живете на плоскости. Вы что, на вы шаре живете, что ли? Выживите на плоскости. Это просто капец. Вот представьте себе. Более 30 лет я занимаюсь спутниковым телевидением. Установил многие тысячи систем. Причем в разных странах, как на западе в Германии в Польше, так и восточные, вплоть до Москвы. И, конечно, южнее и севернее. Сказать несу радость людям в дом. Физически понимаю и знаю все, как на самом деле функционирует. А тут сползают с пальмы некие приматы и рассказывают мне, что все это не существует, а спутники вообще. Это не спутники а просто передатчики, которые висят на дирижаблях, или прибиты гвоздями к куполу, или шурупами прикручены. И висят эти дирижабли невысоко, так как купол мешает подняться выше. С космодромов запускают просто некие болванки, которые топят в мировом океане. Правда, при этом никаких доказательств не предоставляется, только теоретический бред от некой обезьяны. Но зато даже при наличии реальных фактов и доказательств окружающей жизни они воспринимают только как нарисованную 3D-графику. Ну или Photoshop. Так вот, чтобы мой показ не выглядел как нарисованная графика и о ужас как Photoshop, то решил все показать визуально. Это реальная визуализация в 3D. Вот собрал вам макет целый настоящий земной системы и спутников. Вот это у нас сфера, полусфера. Это земной шар. Нам нужна только северная широта. Поэтому наполовину до экватора. По экватору как раз висят спутники на геостационарной орбите. И вот нам будет визуально все прекрасно видно. Вот это я сориентировал сразу спутники. Какие самые актуальные ну, из них самое актуальное это вот 0.4 Амос 0.5 Astra, как сейчас называется раньше бывший Сириус это 13 градусов востока Хотберт 36 всем известный НТВ плюс триколором ну 53 это так себе чисто для заполнения 75 градусов востока неплохой спутник 90 тоже но вот эти например для нас уже практически недосягаемы. Еще для Москвы, значит, вот здесь нахожусь я, на 52 градуса северной широты и 23,7 градуса восточной долготы. Вот Москва, она несколько восточнее на 1000 километров. И получается, что она на 56 градусах северной широты. И чуть выше, на 37 восточной долготы. Вот это Мурманск. Он значительно выше. Это одна из крайних точек севера, обжитого. Дальше можно еще подниматься, но это вот дальше. Вот это у нас Байкал, озеро Байкал. Это где-то 105 градусов. Ну, тут я еще Хабаровский край зацепил, 140 градусов востока. И 160 градусов востока, Камчатский край. Вот крайние точки. Дальше лезть уже некуда, потому что уже дальше туда Америка идет, американские спутники нас это не интересует, и мы их никак все не поймаем. Почему объясняю дальше. От зарождения спутникового телевидения, сперва, как я вам говорил, были антенны параболы. Но они очень неудобны в своем конструктиве, так как смотрят прямо на спутник. Вот если мы смотрим, например, вот у нас перпендикуляр, а это горизонт. И спутники, вот, например, как если на 36 градусов мне настраивать, то она смотрит больше, чем на 30 градусов от горизонта. И выходит, что она будет вот смотреть вот так. Что, соответственно, очень много занимает места. Сюда попадает снег, вода, в общем, все неудобно. Крепление стеновое очень сложно делать. Вот из-за этого стали делать вот такие тарелки, Офсетные со смещенным центром фокуса. В итоге получается, что вот если это у нас перпендикуляр, а это у нас горизонт, то она примерно вот так становится. По сравнению с этим совсем другое дело. И опять же, правда, это зависит от местоположения. Если мы находимся на экваторе или где-то южнее, вот например от меня то чем южнее мы находимся, тем тарелка поднимается выше. Вот так вот ложится. И вот если, например, мы заедем в Конго, ну, Южная Африка, и вот, например, станем над этим спутником строго подо мной, то есть строго вот от меня на юг, и доезжаем до Конго, долетаем, как угодно. То тарелочки там стоят вот так. Правда, конечно, если настраивать, например, уже сюда, что она будет вот так, сюда еще больше. Но факт то, что западает она именно ложится на спину, вот таким образом, фактически лежа. И только вот сюда, восточнее или западнее сюда будет поворачивать. И здесь же, когда мы расположены вот в самых таких активных областях, типа где я нахожусь, и например Москва, то эти тарелки, они стоят и никому особо не мешают. И уже если, вот, например, с Москвы строго перпендикуляр идет на 36 градусов, Евтелсад, нтв спутник, то дальше, если мы поворачиваем, например, на 75 градусов, то ее надо будет, если она на поворотке, вот полярная подвеска, как я объяснял, то она будет вот так вот ложиться. И дальше еще 90 градусов зацепит. И 105 градусов зацепит. И уже будет совсем лежать почти. Вот. А когда уже сюда, на запад, то она будет вот так ложиться. И вот так. Но если у нас фиксированные крепления, и только, например, на 75 градусов мы ставим тарелку, просто поворачиваем, то мы ее не положим. Крепление не даст. Поэтому, если вы замечали, то на некоторых тарелках конвертер, он несколько повернут сюда, а когда он смотрит больше на запад, то наоборот, против часовой стрелки. Все из-за чего, потому что спутники, находясь на экваторе по гестационарной орбите, и из-за круглости Земли, выходит, что они с этой точки для нас находятся в наклоне. А так как у нас вертикальная и горизонтальная поляризация, и если мы, например, горизонтальную поляризацию будем пытаться ловить несколько с наклоном, то у нас теряется сигнал. Соответственно, надо обязательно, чтобы конвертер стоял строго горизонтально или строго вертикально. Поэтому и корректируется. Раз мы повернули тарелку и она стоит прямо, то надо повернуть конвертер. Чем дальше, тем больше. В конечном итоге, если мы еще можем поймать вот те спутники, например, дальше уже мы не сможем. Например, от меня уже 90 проблем взять спутник, потому что уже из-за того, что с земли, поверхности, мы уже эти спутники видимки на горизонте. То есть, вот если здесь находится где-то так над горизонтом мы видим вот от моего места больше чем на 30 градусов то чем дальше мы идем на спутники вот восточнее тем больше тарелка ложится и в конечном итоге где-то вот на 90 100 градусах мы уже находимся на горизонте и если вот неровная поверхность там какие-то деревья, здания и там подобное, или где-то в низине находишься, то уже словить эти спутники проблематично. Еще вот этот, по крайней мере, градусов 10-12, еще как-то его можно вылавливать. А вот с Москвы уже будет легче. Опять же, если брать территорию Байкала, вот, Байкальский округ, вот, то здесь то же самое. Он примерно по широте одинаково будет с нами и тоже вот для Байкала 105 градусов будет вот так а уже если с Байкала смотреть 36 градусов то уже еле-еле мы до него добираемся а вот эти спутники с Байкала уже вообще не ловятся ну еще правда чувствительность важна и покрытие потому что каждый спутник Покрывает определенную часть поверхности. И, конечно, если спутник находится, ну, пускай, например, 13 градусов, вход Гюрт. Вот он покрывает вот так вот пятно. И дальше уже он все равно не покроет, потому что уже находится за сферой. И к тому же чувствительность тоже теряется. И дальше смотрим. Если вот мы, например, смотрим из Мурманска, вот я взял точку, одну из самых северных, можем еще двигаться дальше по северу, то получается, что с Мурманска у нас тарелка уже будет вот так наклонена. И уже для Мурманска по горизонту, даже вот этих 36 градусов, будет гораздо ниже, чем если мы смотрим с Москвы. То есть вот так вот получается. Чем южнее, тем вот у нас, например, вот так юг, а так у нас север. И вот здесь, например, я, вот как здесь находимся посередине, то тарелка будет так. Как только мы идем дальше на юг, к самому экватору, то тарелка так ляжет. Где-то вот здесь она вот примерно выравнивается. И уже ближе к Мурманску она вот так будет находиться. И дальше к Северному полюсу. Чем ближе, тем она будет больше, больше. Но далеко мы тоже не зайдем за Северный полюс, так как уже тоже теряется все в горизонт. Опять же из-за шарообразности. И мы уже не можем поймать никакой спутник. Только если находимся на какой-нибудь высоте, достаточно высокой, там километр, какая-нибудь гора, ставится туда тарелка. И вот, кстати, можете узнать даже, что северные ребята, которые там находятся, пытаются вот вылавливать все эти прелести спутниковые, и не получается. То есть приходится ухищряться. И вот если мы находимся на Дальнем Востоке, то есть 140-160 градусов, то вот Америку мы уже можем вылавливать, потому что она находится туда дальше. А вот наши спутники, точнее русскоязычные, вот еще 75 градусов со 160, еще можно, наверное, схватить. И со 140 градусов. А уже дальше, отсюда, уже ничего. Вот, например, эти спутники все отсюда недоступны. Из-за чего? Потому что Земля круглая. То же самое здесь. Как я вам уже сказал, что вот до сих пор я еще могу ловить, а дальше уже беда и проблема. Хотя по идее 36 тысяч километров, да, я не сказал, что вот у нас 12 с половиной тысяч километров диаметр Земли и 36 тысяч километров, вот раз, два, три, почти три диаметра планеты. Перед тем, как вынести окончательный вердикт плоскому дну и забить его гвоздями, пройдусь по квакающему болоту предводителей секты плоской земли. Те, кто меня знает, тот в курсе, что я сам ярый альтернативщик. И сам в большинстве не согласен с многими законами физики, политики и галтелого обмана, особенно виртуального. Об этом я уже почти три года рассказываю на своем канале. У меня огромнейший практически багаж знаний и опыта по электронике, технике и биоэнергетике. И кто следит за моими выпусками, знает, что я все свои претензии и разоблачения аргументирую, подтверждая фактами и практическими примерами. Пока меня еще никто не смог опровергнуть или уличить в неком обмане. Конечно, хамобразный, отвечающий сам дурак, тут не в счет. Мало того, я ничего и никогда не принимаю на веру» если, конечно, ситуация не очевидна, но и не полезу туда, где нахожусь не в теме. А вот всякие человекоподобные блогеры, в кавычках, типа Грешника, германикуса Кусас, Котлярова, Осенцева, Тимовского, да, примкнувшего Панова. Еще хочу особо подчеркнуть основателя плоской земли в Украине Маклакова и многих других. Просто на невежестве хомопланктона пытаются трогать. Тупо подзаработать. Другое дело, что не очень-то получается загребать лопатами, как это у ублюдков. Ничего личного, просто бизнес. Ничего личного, просто бизнес. Ах! Там все очень печально и прямолинейно. Отродя нашли свою нишу в переработанном человеческом гумусе и просто собирают урожай из биомассы для пополнения своего кармана. Весь смысл плоскозатых заводил – это побольше намутить зловонный коктейль и напоить этой бурдой случайно или уже подсевшего на наркоту клиента. Эти мошенники не утруждают себя реальными доказательствами. Обычно это некие левые фейковые ссылки на скрины или тексты, которые в подавляющем большинстве являются вбросами на ресурсах интернета. Содержание явно попахивает гнилью. А некие жалкие потуги их личных телодвижений на поверку оказываются или подтасовкой, или личной тормознутостью в теме. Например, как можно относиться к заявлению, дескать, в Арктику никого не пускают, видно что-то, скрывают. Там точно прячут от нас край плоской земли. Действует основа принципа шарлатана. Главное прокукарекать, а там хоть не расцветай. Осадочек обязательно останется. Ведь в подавляющем большинстве стада прикормленных баранов все примет за чистую монету. Хоромблея про мировые заговоры и глобальный обман. Да. Единственное, в чем они правы, на самом деле, мы живем в мире лжи. Нам сочинили искусственную историю. Нам навязали теоретические физические законы, под которые подводят черту маразма. Нас пытаются опустить до уровня биомассы. Но дело в том, что все эти предводитель секты плоского дна дуют в ту же дудку. Ну что же, переходим к окончательной третьей части.